Люди так много говорят на разные темы, ну, в интернете в частности, потому что это новое пространство, в котором мы живем, проводим большую часть времени. Ну, и я в том числе тоже говорю на разные темы. Уже более тысячи роликов снял. Казалось бы, что еще такого я не затрагивал? Что такое может быть незаметно для меня? Знаете, сегодня я понял, что есть тема, которая важнее всего, что мы обсуждали, так как все то, что я пытался затронуть, пытался понять и высказать свое мнение, оно на самом деле является ширмой. Ширмой для реализации одной очень четкой, конкретной идеи. Для достижения одной очень весомой, важной и значимой темы. Знаете, это гласность. Это демократия. Очень скоро может наступить момент, когда мы не сможем обсуждать вообще ничего. Понимаете, о чем я говорю? О том, что YouTube уже сейчас принимает в этом непосредственное участие и очень четко показывает нам, о чем можно говорить, о чем нельзя. Причем это не касается оскорблений, угроз, там, реальной пропаганды или еще чего-то. YouTube четко знает, какие видео, на какие темы он должен удалить, заблокировать, уничтожить канал. Что, в принципе, я, наверное, и предвещаю своему каналу в ближайшем будущем. Почему? Потому что я вижу очень четко зависший над, над моим каналом топор. И понимаю, что рано или поздно, несмотря на то, что я подбираю слова, подбираю темы, стараюсь не выходить за какие-то там рамки, дозволенного, я не уверен, что задним числом ничего здесь не будет работать. Такой парадокс русского языка, ничего здесь не будет работать. Ну ладно, это оборот речи такой своеобразный. В общем, мы еще ни разу не затрагивали тему того, что в ближайшем будущем мы вообще не сможем обсуждать никакие темы. Ничего. Как, как правильно сказать, опять загнал себя в ловушку. Понимаете? Очень скоро... Мы вообще не сможем открывать рот. Нам запретят это на законодательном уровне. Что говорить про вот эти вот всяческие каналы, соцсети и все остальное, то, понятное дело, они в первую очередь блокируются и сотрут просто неугодных людей. Может, похожих на меня, может, тех, кто поярче, погромче, кто более настырно пытается вскрыть вот эту вот фурунку, нарыв, Показать всем, что там прячется под кожицей. Понимаете, о чем я говорю? Эту тему мы не затрагивали. И обратите, пожалуйста, внимание на то, что происходит. За какие шалости, за какие проступки, совершенно легкие, совершенно не несущие угроз. Людей сажают, людей наказывают. Штрафуют, это, наверное, самое меньшее что человек может грозить, ну и там ликвидация канала, блокировка и прочее, прочее. Человеку всего-навсего достаточно высказать свое мнение. Так вот, я констатирую данным роликом то, как сейчас принято говорить, вангую на ближайшее будущее, то, что очень скоро мы не будем иметь права высказывать свое мнение. Мы и сейчас формально... В мест, в ряде моментов, фактически даже, не можем высказывать свое мнение. За это уже сейчас садят, уже сейчас штрафуют, уже сейчас избивают люди с дубинками. А в будущем это будет, я думаю, окончательно поставлена точка в данном вопросе. И человек просто должен будет молчать и говорить то, что ему приказано говорить. Вот и все. И это будет скоро, довольно скоро, потому что в виде, как развиваются события во всем мире, в принципе, в виде, какие ограничения, в виде, как нам гадят в головы, в виде, как это поддерживают продажные блогеры, в виде, как раздуваются на ровном месте совершенно нужные им темы, и под эти темы подводятся сокращение прав, возможностей, а нас ограничивается в передвижениях. Сейчас людям там без э, специальных кодов уже и покушать не продают, и в магазины не пускают, и в транспорт эти люди сесть не могут. Понимаете, какая штука? Идет геноцид, идет конкретное разделение человечества на правильных и неправильных существ. Поэтому запретить высказывать свое личное мнение, какое бы оно ни было вообще, то есть запретить право на наличие свободного времени, э, мнения, извините, у тебя, я думаю, это самое простое и самое скорое решение, которое будет принято элитами, и оно будет реализовано, реализовано в обществе, реализовано в миру, я бы даже так сказал. Так что ничему не удивляйтесь. Скоро нас ждет тишина. Тишина, и кто жил в Советском Союзе, тот может вспомнить, то, что было. Интернета не было, соцсети не было. Были бабки у подъезда, бла-бла-бла. Были люди на кухнях, бла-бла-бла. В полголоса, в тишину. Ну, бабки у подъезда они обсуждали только тех, кто проходит мимо. И то это были такие обсуждения в рамках дозволенного. О, там. Ну, такие бытовые моменты. Были газеты с обязательной подпиской, бла-бла-бла. Там, накосили, посадили, там, победили, утвердили, наградили, понимаете. И был телевизор, у которого было три канала. Первый, второй и третий. Первый, второй — это были основные каналы, насколько я могу вспомнить. А третий — это был такой региональный, местного характера. Ну и на них распространялась информация тоже такая. Там по праздникам какой-нибудь «Голубой огонек», балет. Какой-нибудь патриотический художественный фильм вечером. Спокойной ночи, малыши. Вот. И все. Ну и новость, конечно же. Бла-бла-бла, бла-бла-бла. Наградили, победили, посадили, убрали. Опередили. Вокруг враги. Мы хорошие. Нами надо гордиться. Царь лучший. Все. Я это помню. Прям представляете, я это конкретно помню. Я жил в то время. Вот так и будет. Не питайте иллюзий по поводу того, что так называемая матрица, в которой мы живем, она матрица. Это правильное слово. Берегите себя, подписывайтесь. Всего доброго. Скоро мы так делать не сможем.